добрый день дорогие друзья я игорь черноусов я менеджер каналов youtube youtube это моя любовь друзья если вы хотите познакомиться поближе с youtube узнать как правильно использовать youtube для своих целей для продвижения себя в интернете своих проектов вообще что такое youtube приходите на бесплатные вебинары, которые я провожу каждый четверг в 8 часов вечера по Москве. Ссылочка на вебинары в описании видео, либо можете нажать на кнопочку «Хочу раскрутить свой проект» в видео и вы попадете на страничку вебинаров. То есть страничка вебинаров сейчас выглядит где-то вот так. На этой страничке доступен доступна запись последнего вебинара и в ближайший четверг на этой же самой странице по этому же самому адресу будет проходить очередной онлайн вебинар. Друзья, если вы пользуетесь Контактом, то добавляйтесь на мероприятие, которое называется YouTube Мастер бесплатные вебинары. Здесь будет вся информация о вебинарах. Вы здесь можете задавать какие-то вопросы и оставлять свои отзывы о вебинаре, если, конечно, у вас есть такое желание. Приглашаю вас и жду вас каждый четверг у себя на вебинаре. Огромное спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Нажмите, пожалуйста, нравится. Если есть вопросы, пишите комментарии под данным видео. Спасибо. До свидания.